И всем привет! С вами Dark King, и мы будем снимать с вами Taps. Кое-что вам хочу сказать обновление Legacy, и мы будем обозревать юнитов новых. Они у меня их много. Этот, если что самый бесплатный, который в этом обнове есть. Ну, короче, сейчас мы будем на них смотреть. Вот так они выглядят. Да, прям вот так. Если честно, то они очень сильно имбовые. Это самая имбовая фракция. Вообще, в принципе. такие юниты вот смотрите самый первый он короче делает размахи только руками этот с флагом он может бить этим флагом и станет наших но ну, то бишь ну, это помогает для того чтобы наши юниты стояли эти, например, даротист, он стреляет специальными ядовитыми стрелами. Этот Пончер, он быстрее намного стреляет, но у него дальность ниже. А этот, самый, мне кажется, длинный, короче, да. Короче, у него самое длинное копье, да. И это копье очень сильно сильное и еще кое-что, его особенность. Когда он ударяет его один раз в какого-то противника, он его выравнивает. И после этого он идет в рукопашный бой. Далее, этот. Он как можно бочка-катилка. Короче, он делает. Он подходит к врагам и взрывается. Благодаря этому он, короче, подрывает... Ну, например, вот этих очень сильно легко. Далее. Боксеры. Это а ну, а и есть то, что боксеры. Они направо и налево всех лажат. Короче, им вроде бы нужно только две стрелы, чтобы они умерли. И все. Эти, короче, делают. Они атакуют с помощью флага и ускоряют юнитов. Наших. Вражеских нет. Этот, мне кажется, самый интересный, короче. Он делает поклонение, короче, вражеских юнитов. И после этого они ничего не могут делать. Ну, короче, это, ну, можно сказать, имбовый. Далее. Маг. Добавляю визу. Короче, он делает посохом. Кое-что интересное. Он, например, делает... Э -э что там он типа молнию какую-то впускает и после этого э, начинаются крутиться юниты и когда он взрывается он может в другие юниты заражать этими молниями и после этого они взрываются но некоторые мощные юниты они не прокручиваются поэтому они тупо взрываются и не подыхают короче далее это колесница это очень сильно интересные Свойства, короче, этого юнита Вот в Альфе Когда это все было Если конь не помирал Ну, там, короче, был олень То юнит тоже помирает А вот сейчас Когда конь помирает То этот юнит тоже остается живым Но конь, правда, умирает Ну, ладно И когда он нападает на других юнитов Он может на изи убить Тора И... Ну, например, мага этого. Короче, это имбовая вещь. Далее Тор. Это тоже имбовая вещь. Самый первый атака это молния. Просто молния. А потом он тупо в рукопашный бой с этим молотом. У, У него есть очень сильно интересная способность. Он может отражать стрелы. Я это проверял, но не помню сколько. Что с моим голосом. Ну ладно Короче Это Тор Это Я могу даже показать Где он находится Он тут Тут короче будет Бить молния И тут появится такой молот И нужно его забрать Далее танк Это самый имбой Мне кажется Ну за свои деньги Да Вот эти они вообще читерные Их невозможно купить Короче ну, короче, танк, он может и ездить быстро, и стрелять. Вот понятно. Он может давить. Когда он давит, это прям мега имба. И когда он стреляет. И он стоит 6000. И еще эти три юнита. И после убийства этого танка, взрывается этот самый танк. И после этого взрывной э, волной... Убивает некоторых юнитов Тоже Далее, Супер Боксер Это уже самые настоящие террасы, короче Супер Боксер У него Очень сильная, ну Быстрая атака с вами перчатками свечащиеся И У него еще много жизней Ну это понятно а, И еще кое-что Его самая главная особенность У него есть Частички, которые Прикольные Ну и все ну, Потому что ну у него почти нету никаких Прикольных способностей ну, и, В принципе это, как можно сказать Улучшенный боксер Но только супер Далее, к самым имбовым <клёх> Короче, это Dark Пизенд И у него Очень сильно интересная способность даже 3 или даже 4. Короче, он умеет стреляться какими-то этими э черными фигнями, ну, типа, душами. И еще кое-что. Эти руки от него спасают стрелы. Ну, то бишь, его невозможно убить с помощью стрел. И у него очень сильно много хп. И когда к нему подходят, он может взрывную волну сделать. И это очень сильно офигенно смотрится, я вам это покажу. Еще кое-что интересное. Он с помощью рук может э, убить каждого, каждого юнита. Прям на изи. Кроме вот этого, но я потом скажу, почему. Короче, он это настоящий имба. И это все. Далее к супер песен. Ну, короче, супер бомж. Короче, он умеет очень сильно дамажить. Вот он может всех прям юнитов победить прям на изи. И его самая главная способность это... Он летает. Он летает очень сильно быстро. Он, он имбовый. Он настолько имбовый, что просто... Вот просто посмотрите. Вот что происходит. Но я с помощью вот этого короче, это понятно После этого будем Ну, я вам Пытался показать, что он умеет Ну, короче, берем Ставим много-много-много-много Клаберов, очень сильно много Да, ребята, это Много Например, 100 Он делает вот так и вот такую ударную волну И это очень сильно круто и я не понимаю, почему он меня так лагает. Это странно. У меня такого не было. Ну ладно. Но мне кажется, вам суть ясна. И... еще кое-что. Сейчас я вам покажу кое-что прикольное. Ставим этого и ставим э, вот этого. И смотрите... Так, не этого. Вот этого. Ставим, и когда он стреляет Он его так делает И обороняется Ну и дальше, конечно, его же убивают Ну, короче, это понятно дря всех понятно, короче И никаких секретных юнитов не добавили И это еще пока что Да Ну, еще и вот так Вот, смотрите. Так, это не то, это не то, это не то. Вы видели, мне кажется, молнию. Так, ладно. Смотрите, лучники. Видите? То бишь, он, получается, от патрона вообще не уклоняется и всякое такое. Ну ладно. Ну а так он, в принципе, имбовый. Он неплохой. И еще кое-что... Вот, специальная эта типа волна. И с помощью этого это так офигенно смотрится. Прям пипец. Ну и все. И мы победили. Ну, короче, у него такой мод. Прикольный, конечно. Ну, и на этом особенности обновления все. Ну, кстати, еще я вам могу показать, где танк спрятан. Это просто пипец, насколько он хорошо спрятан. Короче, а, Сейчас, мне только нужно найти это местечко. И все. Но я знаю, что это рядом с церковью. Все, я нашел. Короче, а, это вон тут, прям рядом со мной. И вы влетаете сюда. И тут будет танк. Следующий юнит пончер. Ой. Тут будет табличка, нужно к ней подойти, чтобы э, оно было свечащимся, и это типа секретный юнит. Следующий, супер боксер, он тут будет, тут будут свечащиеся перчатки, вы получаете супер боксера, он тут заметнее, если что. Следующий, это мега копье, он тут, он тут, просто будет лежать огромное копье, очень сильно длинное и очень сильно мощное, и все. И самое главное, ему прям нужно вот сюда целиться и ближе. И все. Следующий. Это вон тут, прям внутри этого. Тут будет... А, м -м, если мне не отбило ничего, то... Э -э, вроде бы супер пизден. Следующий юнит. Это уже тут. Тут будет уже фараон. Ну, типа этот фараон. Он тут будет прям целый юнит. Тут будет лежать, и вы его легко увидите. Тут будет Тор, я вам говорил. Тут будут бить эти молнии и всякое такое. Тут э, будет, короче, флаг. Такой, ну, короче, двухфлаговый. И тут будет еще и колесница. Следующий юнит. Э, обычный максер. Он тут будет прям. Посмотрите. Вот тут это рядом с красными палатками. И тут прям будет на центре перчатки обычного боксера. Следующий юнит. Тарк Питсон. Он будет на этой могиле. Ну тут прямо это можно типа почитать это все. И тут, короче, будет э, черная перчатка. Это прямо тоже будет тут рядышком. Далее. Э, Мак. Он будет тут. Тут будет шапочка. И тут будет его посох. И... Самое прикольное в том, то что Он тут будет Прям лежать, с шапочкой и тут И все Далее, следующий юнит Который будет вас Пустить, это прям будет тут И еще кое-что Бочка где-то тут будет Качаться, и все И вроде бы все, вроде бы Все, я ничего Вроде бы и не забыл Вроде бы ну, если я что-то забыл, то напишите об этом в комментариях. А, нет, я еще кое-какого забыл. Тут будет дратист. Короче, тут будет лежать специальная пушечка. Ну, типа, которую вы видели. Сейчас я вам покажу, какую нужно найти. Вот такую, которую у него в руках. Видите? Короче, вот такую вы находите. И оно будет прям тут. И вы получаете новую фракцию и еще и это. Ну, короче, это очень сильно офигенная фракция. Э, и компанию. Короче, сейчас я вам покажу. Вот она, эта компания Legacy. Мы будем эту компанию проходить, когда мы вот это все пройдем. Пока дойдем до этой компании. короче, эта компания открывается, когда вы всех этих юнитов найдете. Ну, вы, короче, поняли. А их э, нужно найти только в этой карте, и все. Ну, вроде бы я вам о всем рассказал. Короче, с вами был Dark King, и всем удачи, и всем пока! И, кстати, не забывайте подписываться на канал, и ставить колокольчики, ну, еще лайкосики, всякое такое. Если вам понравилось, то ставьте лайки, не понравилось, ставьте Дизлайки И пишите, пожалуйста, комментарии Мне будет очень сильно приятно Короче, всем пока